В последние годы все большую популярность обретает стиль «лофт». Мы стараемся быть в тренде, идти в ногу со временем, и мы предлагаем нашему клиенту очень большое количество кирпичей, как от самых малых, так и до кирпичей, имитирующих крупные исторические фактуры. Наиболее популярными коллекциями в нашем ассортименте по кирпичу являются «Авиньон», и Орли. Самый маленький камень Париж чаще всего берется в отделку каких-то небольших помещений или где нужно сделать э, выразительную стенку, часто даже детские. Также мы имеем две коллекции, это Лондон и Иль-де-Франс удлиненного кирпича, который вроде бы внешне похожи друг на друга, но отличается геометрией и размером. Взгляните на Денвер. Эта плитка формата NF, она имитирует э, европейскую клинкерную плитку, идеально передает и цвет, и так называемую бархатистую фактуру. И также здесь вы можете увидеть так называемые подпалы, которые при производстве клинкерной плитки э, европейские производители добиваются изменением температуры форсунок на печах. Бремен – самый наш тонкий и легкий кирпич из кирпичей нормального размера, из самой идеальной геометрии, с самыми ровными уголками. Неаполь один из первых кирпичей, которые мы когда-то создали. По прошествии многих лет он не теряет своей популярности. Обратите внимание, он очень похож на фактуру печного кирпича или же шамотного. Именно в связи с этим его чаще всего берут на отделку каминов и печей. Ловар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 Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести кирпичные коллекции Леонардо Стоун прямо сейчас Вы можете, перейдя по ссылке в описании.